Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как э, все же скачать, э, ну поставить тему для дискорда. Для этого заходим, э, получается, вот на эту ссылочку. А, там будет э, для вас специально вот такие ссылочки, заходите. Вот. А, у меня что-то не грузится, извините, у меня с интернетом проблемы. Ну ладно. А, у вас надо скачать давно, но вы разберетесь. Загружаете, получается вот этот файл. Он у вас скачается. Заходите в него. Заходите в него. Так, грузится, грузится. Вот, зашли. Нажимаете Accept. Next. Выбираете сюда. Next. Нажимаете просто сюда. Next. Ждете установки. Close. Сюда нажимаем на тему. Вот. все-таки не грузится ладно а вот ищем тут тему допустим я хочу я хочу я хочу я хочу хочу ну базовый хорошо я хочу базовый заходим нажимаем скачать и качается файл вот не знаю что я с ним делать что надо сделать зайти в дискорд ждем пока загрузится у меня дискорд на Нажимаем на шестереночку, нажимаем на шестереночку, на вот в эту шестереночку. Тут у вас появился такие нажимаем ZTMs. Open, вот тут такая фишечка Open, и вот сюда перекидываем вот этот непонятный файл. Вот, все, заходим в Discord, и тут включаем его. Так, сейчас я просто проверю, как оно сочетается. Не, не, никак не сочетается. Ладно, вырублю я его. Вот так вот вырубаем. О, все. Прикольный обои, кому понравилось видео, всем удачи и всем пока-пока.